ребят всем здорово когда я играю не на запись у меня все получается когда я сажусь запись, у меня лютый лес короче у свои ребята вы, вы, проблему, проблем не возникло ну и грязь тебя drive, на харди бро а скрыть свои на ясно Ясно. О! Вирус. Вирус. Вирус. Вирус. Гру. Джокер изсерил. Порнуха, блядь! Порнуха, I'm ребят! <laughs> порнуха! Так, All антивирус. Я почти разобрался. Запустить антивирус. Арт интернет. От. по кнопке скан компьютер, чтобы запустить сканирование. Так спокойно. Спокойно. Интернетай файн. Антиитр. Завершение. Вот так нормально. Советую не заходить только безопасные сайты. Ты видел про тип в зале Когда Норрис покажет его на своем докладе, всем мозги просто вынесет. Это точно. Подключите устройство к копному образцу. Так. Сюда пройти. Ну да, сюда. Видимо. О, здорово. Круто, ну oh, найс. Nice. Выйти из здания. Так, чтобы никто не заподозрил тебя. Инвадер <мыл> кафе. А тут нельзя же это. Да тут сюда спуститься надо и по, глав... по такому же з... жизнь завтра. Таким же макаром, как вошли сюда, таким макаром мы и выйдем. Эй, блин, чё, закрыто? А, да. Так, стоп, а ты кто? Нет, ты на ресепшене сидишь. А чё, стоп, чё ты делаешь? Блин, как-то покинуть здание надо. Так, стоп, а на эскейп, так посмотрим карту этого здания, так. Ближайший выход это тут, так. Да, идти вот сюда, вот надо будет. И это самый ближайший выход. Bye. Пока. Инведер кафе. А Может сюда зайти? Или нет, тут закрыто? Нет, сюда не зайдешь-то. Это серверная. А я, кстати, так. GPS нет, убежище, банкоматы, аминайшин. Куда идти надо? Нет. Надо было тут... Эм, работу серной и разрабатывай игры время для доков э, туда короче так тебе дорогая Один бакс. Один доллар за газировку. Ты грабеж-то среди бела дня. Есть у тебя нет долларов. и рублей у тебя своих, собственных, нет. собственно. Ты что бы сделать? Так. Сейчас, извиняюсь, себя-то тоже практически, кое-какие малюсенькие неполадочки. И давайте всем. Вернемся в следующей серии пока-пока, когда мы выйдем.